Всем привет! С вами Маша Смолот, и сегодняшнее видео я хотела бы посвятить наборам для творчества. С помощью данных наборов вы сможете создать картины, не выходя из дома. Так как все комплектующие уже есть, гвозди вбивать не надо, дощечки красить, лакировать не надо, даже нитки включены. Итак, давайте по порядку. Начнем со снежной звезды. Что у нас входит в этот набор? деревянная заготовка представляет собой фанеру 25 на 25 сантиметров 12 миллиметров толщина с уже вбитыми гвоздями с ней больше ничего не нужно делать кроме того как наматывать нитки я кладу два цвета но вы можете люб использовать любые другие какие вам захочется и конечно же инструкция инструкцию я писала сама Она Подробнее, мне кажется, уже больше некуда. Все графически отрисовано, и также есть описание каждому рисунку. Здесь показано, как не надо делать, как надо. И в конце какой результат должен у вас получиться. Если вы все сделаете правильно, то получите вот такую картину. Этот набор называется светящийся вихрь. В него также входит заготовка. Как видите, уже по-другому убитая. Непростая, а люминесцентная. Светится в темноте. Дальше. Инструкция. Также все подробно описано. И какой результат должен получиться. И еще один набор. Также вбиты гвозди в заготовку, нитки тоже люминесцентные, желтая, синие, и инструкция. Также все подробно нарисовано и описано, как и что и зачем делать. Вот такие наборы. Если вы заинтересованы, то в описании под видео я добавлю ссылку, где можно приобрести. Наборы подойдут детям, как детям, так и взрослым. Развивает мелкую моторику. Также подойдет для подарка. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Всем пока!